Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для UBA Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании Значит смотрите, первым делом, если у вас нет никакого чита, то есть вообще абсолютно никакой чит не скачен Переходим во вкладку Exploits И скачиваем любой предложенный чит, либо SAR, либо Splash Напомню то, что SAR используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой Сегодня в ролике буду показывать сплэш. Также хотелось сказать бы сказать немного о новом старе, который недавно вот буквально появился. Это пока что бета-версия, то есть в этой версии возможны всякие баги, ошибки, лаги, может быть даже само приложение не будет запускаться. Если вдруг у вас случится какая-то проблема, зайдите в мой Discord сервер и напишите мне в личное сообщение. То есть, все ошибки, которые будут возникать, мы их будем, естественно, фиксить. То есть, пока это только бета-версия. И, как я и сказал изначально, то, что возможны какие-то ошибки и баги. Так, ладно. Значит, переходим к сути. После того, как вы скачаете чит, в поиске пишем полное название режима. Нажимаем «Поиск». И здесь есть, получается, 8 скриптов. Давайте на следующую страницу перейдем, посмотрим, может быть еще есть. Нет, на следующей странице уже, как видите, нету. Окей, получается только 8 скриптов. А, значит, в ролике сегодня я буду показывать а, вот этот вот скрипт, получается, третий по счету на второй строчке. А, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Ничего даже скачивать не нужно лишнего. А дальше заходим в игру, открываем чит. А заходим в настройки в чите. Обязательно включаем функцию Fix Kick Error. это чтобы у вас не появлялась ошибка с киком. Потому что если она у вас появится, то, к сожалению, вы сможете а, зайти только через час. И также выбираем DL loadcrennel. Напомню то, что dl loadcrennel используется с ключ-системой. Так, теперь а, нажимаем инжект И ждем, когда произойдет инжект Если инжект не происходит, нажимаем еще раз Но у меня вот что-то грузит Так, давайте еще раз нажмем Вот, со второго раза уже все получилось Отлично Ключ я уже сегодня получал, у меня его не просят а также давайте я вам быстренько сейчас короткое видео прикреплю, как получать ключ. Там в принципе сложного ничего нет, я думаю посмотрите и поймете. Так, ну я думаю, вы уже посмотрели, как я изначально говорил, сложного там абсолютно ничего нету. А, после того, как вы заинжектились, а, скрипт вставляем в чит и нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется сам скрипт. А, сразу скажу, то, что функции Walk Speed, Jump JumpPower, они не работают. Я не знаю, с чем это связано, я проверил очень много скриптов, и они не хотят работать. Возможно поставили какой-то античит Потому что не на одном скрипте Не хочет работать ни walk Speed, Ни Jump Power. Вот а Дальше здесь какие есть еще прикольные функции Давайте я только по ним пройдусь Вот автофарм а Здесь получается мы выбираем Нужного нам моба Которого мы будем убивать Фармиться на нем Вот самый слабый Если не ошибаюсь был security. Ну, по-моему, так как ты назывался. Сейчас его попробую найти. А почему у меня так лагает? Что за трэш? Что за фигня? Подождите, я вот, вот это понять не могу. Это что, получается, игра настолько востребована, что прям вообще жесть? Давайте я качество на, на минимум сделаю. И все равно лагает. Все, отлагал. Это, короче, какой-то вот Пацан тут что-то запустил, блять, походу мне фпс просел из-за него. Трэш вообще. Короче, ладно, а, значит, ищем этого секьюрити, вот он. А, далее, есть два вида фарма. А, со стендом и без стенда. Вот без стенда, как видите, все отлично и прекрасно работает. То есть, фарм идет, все нормально. Сейчас посмотрим, начислится мне за него монет или нет. Да, монеты начислились, отлично. Так, теперь выключаем. А, и есть а, следующий фарм это со стендом. Он тоже, как видите, работает, но я не знаю, в чем причина, в чем прикол. Я не могу домоба достать. Как видите, я удары делаю, но почему-то не достаю домоба. То есть, возможно, какие-то нужны навыки прокачивать. Я точно не знаю. А дальше, что у нас здесь есть? Сейчас он меня убьет. Окей. Можно тпхнуться к игрокам, не знаю, нужно вам это или нет. Вот, как видите, я тпхнулся, все работает. Потом стенд э, Attached to Player. То есть мы, короче, за игроком закрепляемся и бежим чисто за ним. Но, как видите, я удары делаю, я все равно не попадаю по нему. Вот, но я думаю, кто много играет, вы разберетесь, как, как этими функциями пользоваться и там какие навыки, что нужно прокачивать. Так, меня убили. Накей. А, смотрим дальше, что здесь есть прикольного. Давайте зайдем в плеер. Самое первое получается. А, есть клик ТП. Не знаю, полезная штука или нет, но, как видите, она работает. То есть, вот куда я нажимаю, туда я и тп хаюсь. В принципе, прикольно. А, дальше есть а, два вида год мода. Не знаю честно, какой из них работает, какой нет. Я не проверял. Но, ну, я думаю, если хотите, вы можете это проверить. А дальше есть функция инвиз. Давайте ее проверим. Ага. И, как я понимаю, скорее всего, инвиз не работает. Потому что меня убило. Потому что если бы не убило, я думаю, оно бы сработало. Скорее всего. Ну ладно. А... Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Kill аура. Включаем. Вот это должна быть полезная функция. То есть, если я близко подхожу к игрокам, но не на особо большом расстоянии, они должны дамажиться. Но почему-то на них это не работает. Может быть, надо на мобах проверить. Давайте подойдем к мобу, вот допустим, к этому. Нет, тоже что-то не хочет работать, странно. Окей, а давайте включим следующую функцию. Remove. А, не знаю, как правильно второе слово читается. Смотрим. Тоже ничего не происходит. Что-то странно, вот честно, я вот в эту игру вообще первый раз захожу, я особо тут не понимаю, что нужно делать и как это все правильно делается. Так что еще раз повторюсь: я думаю, кто в этом разбирается, вы поймете, как этим пользоваться. А Гота это телепорт у нас. И как видите, почему-то он не работает. Странно. Ладно, а смотрим, какие функции здесь остались. Ну тут всякие приколюхи, как я понял, остались. А, вот тут можно получается определенные функции поставить на буквы, как я понимаю скорее всего да и все в принципе на этом ну вот такой скрипт я сегодня для вас нашел а кому понравился видеоролик, можете поставить лайк подписаться на канал также не забывайте пользоваться моим сайтом ссылка на него будет как всегда в описании с вами был Айсбан Всем удачи и пока.